Всем привет, друзья! С вами снова Альмир. И в этом видео, друзья, мы будем проходить не хайдж айр-паркур, а парадайс-паркура, да, друзья? Кстати, друзья, это мое видео на этом году первый раз. Давайте приступим, друзья! Так, друзья, тут написано кредит, типа, кто тут создал. Давайте-ка немножко увеличим наши чанки, чтобы посмотреть, так сказать. И... Вон они, друзья, стоят. Ну, там ничего не видно, друзья. Ну, что ж, давайте приступаем, друзья, проходить наш вот такой вот паркур. Это да, play. Ну, что ж, друзья, давайте, короче, за паркурим это место так а тут, походу, друзья, вода не убивает Первый, друзья. Нифига себе. Что ж, давайте, друзья, запаркурили он второй левел, так сказать. Так. Ага. Здесь файлов, друзья, не обойтись тут. Так. В пейсике 20, друзья, нормально. Пусть так стоят пока что. Ага. происходит я не понимаю хопа, хопа, хопа и хопа теперь сюда все за фигня у меня альт нажимается друзья так сюда теперь вот сюда хопа хопа фу фуф -фу, друзья все-таки упал Теперь вот сюда, друзья. Это... О, нифига себе, друзья. Да, это второй левел. Вот сюда. Сю... Ага. Так. Сюда. Так. А, интересно, эти зачем? Я не понимаю. Так. Теперь вот сюда. Сюда и хопа да друзья это третий левел так тут походу опа, так получился там было всего лишь два блока поэтому я не мог прыгнуть друзья так вот сюда и теперь давайте хотя бы друзья до 10 дойдем левелов потом наверное закончу ролик друзья так, поднимаемся вот сюда так тут, тут прыгать, так, хоп, сюда, сюда, сюда, папа так, не получился, друзья, так, сюда, и вот сюда, четвертый левел, друзья, так, можно ли вот так, друзья, сделать? Хопа, да, возможно, друзья, да, теперь, сюда и ага. а тут невидимые блоки я думал я падаю. А, оказывается нет Друзья, опа, допрыгнул, так, теперь вот сюда, и вот, ага, самый последний момент, друзья. момент, опа, да, я прошел наконец-то, друзья. Так шестой левел. Так, что там же три блока, зачем я не могу прыгать, друзья? Так могу. Так теперь сюда, вот сюда и вот, ага. Ощущение, а еще через черт перепрыгнул, друзья, капец. так, вот сюда блин, shift шиф... не нажался, друзья, так попробуем еще раз хопа хоп блин не получается, друзья хопа рано shift нажал, друзья извиняюсь, так, теперь Опять поднимаемся под лишничком И Паркурим по шерстяному По шерстяному местности, друзья, хотел сказать Так что? Блин, друзья, что-то не получается у меня тут. Так друзья получился капец спустя 1100 попыток капец чуть не зафырил, друзья, капец так, шестой левел трогаем сразу вот сюда а теперь вот сюда надо, друзья, эффекты убрать потому что из-за эффектов вот этих вот типа дымов у меня жестко лагает майнкрафт опа. блин, не получится, друзья, капец ты шо, рофлишь? Подумайся. Опа. Кстати, друзья, кто досмотрел до этого момента, то, короче, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Это очень важно, друзья. вот Хотел всего лишь это сказать. Ну что ж, давайте продолжим паркурить, друзья. А, кстати, забыл сказать, друзья, вы тоже мне можете отправить карты. Мой поч почтовый адрес, друзья, будет в описании закреплено, вот. Давайте продолжим наконец-то, друзья, паркурить. Попасть сюда. И теперь вот сюда. И так, теперь как бы, друзья, туда залететь. Не получается, что за фигня, друзья. Так. Ага, за ранил, друзья. Так альт не нажимается, друзья, что за фигня? так вот так вот теперь вот так вот и вот так вот, <гас> наконец-то, друзья сеть мой так, что тут происходит? мне вниз? или куда? наверное, да, вниз, друзья так, тут лава так, а что тут как тут надо паркурить друзья я не понимаю что за левел такой непонятный друзья куда мне идти я не понимаю не понимаю так давайте поднимемся отсюда вот а -э -э -э, друзья вот как так аль и прыжок ого Все сет не упал друзья так сюда и теперь... Теперь куда? Наверное, вот сюда вот так вот запрыгнем. Теперь вот сюда и... И... Опа! Фух, друзья, счет не упал. И изи. Теперь прыгаем вот сюда. Это девятый левел, друзья, наконец-то. Фух. Теперь вот сюда вот так вот. И вот сюда. Хопа вот. Блять. Заколебал, друзья. Этот альт не нажимается. Хоп-хоп Так Хоп-хоп. Стоп. Я не хочу падать, не хочу опадать. Я не хочу падать. Друзья, не сказать, что тут 4 плохо я не могу, и вообще не. Вообще не могу тут четыре прыгать. Хопа. А нет, все таки три так, теперь. Вот сюда. И вот сюда. Фух. Так, друзья, мы заканчиваем вот таком вот красивом локации. Кому понравилось такое видео, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Реальный Плей. Всем пока.